Поль Верлен Женская красота Женская красота, слабость и бледность рук, Что приносят покой и отчаяние мук, И глаза эти, что, не скрывая испуг, Могут тихо сказать, прекратите, мой друг, Убаюкивает детский плач и недуг, Голос матери, ложь дорога. Каждый звук, будь то зов поутру, Будь то шелест вокруг, в складках шали ее Прячет горе разлук. Мир жесток, люди злы, жизнь трудна и груба. Ах, наверное, там, где невластна судьба, Там, в горах высоко, правит крошечный дух дух с ребячей душой небо чистого гладь доброта и любовь все что надо для двух ибо что же еще смерть не в силах забрать.